Всем привет! Сегодня коротко пробежимся по надежным стабильным кранам и не только кранам. Первый в списке это знаменитый FreeBitcoin. Каждый час мы получаем от 14 сатошей до 1 миллиона в 400 тысяч. Кран-лотерея. Очень просто здесь все собирается. Необходимо разгадать капчу. Ну и потом нажать кнопку Roll. Своеобразная лотерею. так получили 14 сатоши. Они зачислились у нас на баланс. Как только набираете 30 тысяч сатоши, автоматически кран выплачивает на ваш биткоин-кошелек, который необходимо, конечно же, указать в настройках. Кроме того, можно выводить еще и инстантом, но при этом с вас снимут комиссию, и также метод слоу. Поэтому самый оптимальный, наверное, это автоматический вывод, поэтому ставьте галочку на автоматическую выплату следующий кран это free doggy coin кран близнец только здесь мы добываем доджики тоже раз в час заходим и получаем свои монетки разгадываем капчу денежки у нас переходят на баланс как только набираете 100 доджиков то они также автоматически по воскресеньям уходят на ваш doggy coin кошелек следующий кран это Bitfun. Кран сделан по принципу генератора, или, иначе говоря, потоковый кран. Но ну, оптимально раз в час также заходить, получать максимальное значение сатошков. Можно раз в сутки заходить. Здесь также 50% реферальной комиссии, так что очень выгодно приглашать партнеров. Краны, так как являются они проектом без вложений, тут очень охотно люди идут сюда. Переходим далее. Это кран «Монтаж». То же самое сделано по принципу генератора, потокового крана. Кстати, как и MonDash, так и Bitfun используют промежуточный кошелек CoinPod, платежи идут через него. Я в конце видео процесс вывода покажу, там ничего сложного нет. Как только набираете 100 тысяч монеток Dash, вы можете заказывать уже выплату капча здесь также графическая. Кроме того, к бонусу прилагается еще несколько начислений. так сказать, Бонус лояльности. Это за посещение. Реферальный бонус. И мистер и бонус, это Такой случайный, я так понимаю. Бонус, который также приплюсовывается к нашему сбору. Далее, это рекламная сеть. Но здесь также есть кран. Сеть биткассет. Он сейчас раздает 500 сатоши. Раньше давал 1000, 2000 и так далее. Но корректировка произошла из-за колеблющуюся курса биткоина также можете собирать здесь сатошики и заказывать на них рекламную кампанию в разделе Network у меня на канале есть ролик об этом проекте об этой сети можете посмотреть и есть пример эффективности рекламной кампании далее это bitcoin букс не совсем крам но тем не менее он очень стабильный выплачивает отлично здесь можно просматривать сайты и получать за это сатошики либо рекламировать свои ссылки. Выплачивает он от 20 тысяч сатоши на ваш биткоин-кошелек, либо на кошелек Payer, либо на промежуточный кошелек Faucet Hub. Зарабатывается очень все просто. Переходите в соответствующую вкладку, решаете примерчик, нажимаете. Здесь видите описание и сколько нам заплатят за просмотр. Нажимаем начать, просматриваем сайт. Можно не в активном окне, можно вернуться на страницу ADBTC, таймер обратного отсчета заканчивает свою работу и после чего 24 24,5 сатошки в данном случае они перейдут на наш баланс вот вы надпись видели, вы заработали 24 сатоши ну и так далее баланс рекламный и баланс основной они между собой взаимосвязаны можно с основного баланса переводить сатошки на рекламный и рекламировать уже свои сайтики свои ссылки сейчас минимальная стоимость одного просмотра это всего лишь 5 сатоши но может быть подкорректирует данную сумму в связи с тем что биткоин продает рефералка здесь семь с половиной процентов это от стоимости просмотренных вашими рефералами ссылок и также от суммы потраченной рефералами на рекламу Проект уже больше полугода и он пока очень стабильно работает и приносит прибыль вот мои выплаты можете посмотреть букс выплачивает без проблем вот такой небольшой экскурс по биткоин кранам и проектам, связанных с добычей биткоина без вложений если вам интересно все ссылки найдете внизу жмите на кликабельное слово еще раскройте полностью описание и увидите все ссылки на перечисленные проекты и не только на них. На этом я прощаюсь. Всем удачи. Пока. До свидания.